Ты думаешь, ты пак полезный? Я думаю, да. И всем привет! Сегодня с вами вороны, Маша и Катя. И сегодня мы будем делать челлендж. Бежать в чемпионат без лошади пешком. Катя, поздоровайся. Всем привет!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 Давай пофилософствуем, на тему <св> Я не знаю <св> Нет, Катя, давай Кир <св> не на <напитим. св> Стоп, подожди. Это тут так мало мест или. А или почему? Или кто-то выпал раньше нас? Я не знаю, но я 15. <св> это Ой. что еще было такое? <св> <св> <св> Ну-ка, я слева <св> отбегу, отбегу слева ну пожалуйста ну пожалуйста да да да да да да да ты да что я да да да да да да да да да да да да да да да да да Катя, я просто бегу на рандоме и даже не знаю... А, я делать? Что? Походу, я не добегу. я хотя бы добегу. Так, пчела, быстро. Потому что у меня времени А, в смысле, уже все? Катя, давай. Забавный факт, это вы подержите пчел, пчела вас не дадут. Забавный факт. Mm -hmm. Хотя мы mm -hmm. сможем. Опа-опа-опа, yeah, nice. mm -hmm. oh oh oh почему побежала? <laughs> Крутая какая. Не, mm Маш, -hmm. Слава богу, что не в воду а помогите! Ой, а как отбежать отдельный? Есть тем, который так Итак. Ну я хотя бы не последняя. Спасибо. Катя, ты тоже не последняя. Слава богу, спасибо. Ну, ты вообще не посмотрела какая-то? 14 Сабина. <laughs> спасибо, Сабина. Ладно. Богу, Катя, погиб я... меня, меня просят добавить. Да, Спрашивают, кто владелец. А! Я, хотят... я хотят русский русский клуб. В смысле, ты владелец? Напиши, что я владелец. Почему я? Да почему она не бежит? А кто владелец? Я владелец. Это Кейт написала вот это. Итак, Катенька. Родная моя. Подожди, я вообще на запись ставила? По-моему, я на запись не ставила. А, пофиг. Хотя, я, конечно, хочется, что ты умная, но папара, -па -па. папа, папара папа. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас смотри... говорила, мы его не. Смотри, не... учись. Смотри, учись. Папара, папа, -па -па. папа. -па. Сейчас. Тихо. Папара, папа. -па -па. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ты через <р deutsche> вот это, папа. <droit> Папа, папа! Чего? <с <depression> <с <vídeo> <с <analyzed> Я это не <с снимала! Я тогда в другую сторону посмотрела. Как ты сделала? Я это сделала! Моюш! Как ты здесь пробежала? Где? Да-да-да, молодец! Я упала вниз! Осторожненько переходим. Идем, идем. <свистых> <свистых> Ребят, Маша нуб <свистых> А, все было так. кто там вообще убежала. Я Капец. Если ты это не вставишь, я а... тихо. <смех> Она <смех> еще не, не вставила мяч. Сейчас будет мост, девочка. Тихо, я его еще даже не вижу. <смех> я его уже вижу. А прокинем мы по ходу, если бы не процепили, там бы успели добежать, если бы не мост еще. Потому что ты видишь, что поздно они а финишированы. Каким образом мне этот мост пробежать? Сейчас. Увидишь. Если здесь глубоко возвращайся, пожалуйста. Мы сможем. Маша, нет, Мы сможем. Мы не сможем. Я тебе обещаю. <с> нет, тебе ничего не обещаю. Теперь давай. <с> <с> <с> <с> О, это фигня было. ЭТО БЫЛО БЕСТЕКСТУРНОМ?! Как давно это бестекстурное? Нормально? Давай, ты, Катя, я... давай, Катя. Давай, Катя. Маша, у меня время закончится. Она? Отказаться. Опа, раз-раз. Я... Раз. Делай, ничего не делай блин как это как эту женщину убрать отсюда я снимаю это прыг скок прыг скок прыгаем как его брать да. не знаю, выгнула... Я... я, не могу на нее нажать. Как ее убрать? О, Я нажала как Как ее убрать? Как ее убрать? Нор. Ну не могу я на неё нажать! Я не наж... на неё нажать не могу. А, нет. Да я на тебя нажимаю, ура. Девочки, у новый баг. девочки. <свист> Неужели она ушла наконец-то? Да, все еще да, не Что, что, что нам делать? Гостре а, делать. А, нет. Я вообще двигаться. Не <свист> <deve>. <свист> Слушай, такой я решен, все понимаю, но мне голова болит. Нет, она не болит. Тихо, тихо, не беги, сейчас, не беги, сейчас никуда, не беги, просто прыгаем. Просто прыгаем. О, сядь так, сядь так. Сядь, сяй, сядь. Встань, встань, встань, встань. Встань! <с farmers> да, встань! Ты думаешь, пак полезный? Я думаю, да. Снимаю. Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, давай, Катя, давай, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, я не Так что я знаю, Майнкрафт. Я люблю. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, настроимся. Давай, Катя. Я справа побегу. В прямом. Окей. Я знаю, что там можно. Ну, по крайней, по крайней мере, мне кажется. А, -а, -а серьезно? Мне кажется, мне кажется, справа быстрее. Мы просто справа я уже заспавнились, а не слева. Ну окей, я последний. Бежим, да, мы и... Господа А что там за красное пятно? Вот тут вот красное пятно какое-то Чего? Ты наехала на конкретную стрелку с обратной стороны Чего? Тихо, мне кажется, или... Куда она убегает? Нет, нет. Она пошла за Пейнтом. Она думает, что мы поедем чем, Катя. Она думает, что мы поедем чем. Белиссия тоже так думает. Нет, Валит и говорила, что мы бежали не Хилл Крест, но... Она вряд ли знает, что мы это тоже так убежим. А Белиссия, по-моему, не говорила. Бегите с Валит, чтобы мы начали чем, вертолы тоже слезают, Катя. Я порежу. Что такое? Бежим! Блин, хотя... Чувствуешь себя позорно? Я вот беру у Ивали, встречаю домашний конюшни, а ты... А ты вот, Катя. Ай-яй-яй. О, нам присяжила от удачи. Чем мне, Катя если они так... она мне подбатывает что-нибудь... Ой, ничего что было списали мне, наверное, Марк удачу пожелал. Но мне тоже, наверное, подбатывал. Итак. Итак. пятничество ты еще с нами слезает. Вот они, никто не слез. Я русхая Давай, Катя. Ты ч молчишь? А я должна? Ну, я видео снимаю, дура. Кажется, давай. Я двадцатая! Стэйси, <связывая> <связывая> живи! Спасибо, Стэйси что, пропустила стрелку? <связывая> <связывая> <связывая> Блин, нас подписчики не торопились, что мы так молчали Катенька, не молчи Не молчи Костой. Ты должна говорить о том, что ты думаешь, когда ты бежишь это и станешь будущим чемпионом Будущим атлетом Говорю, о том, что ты груба Ты грубо. Я отвечаю, ты добежишься, я нет? Ну хотя бы я, понимаешь? да Блин, Сифилиси не подождет? А кристал думаешь, подождет? Кристал! Это что было? Кристал! Кристал ЧЕСТО! Кристал! Бай-бай! Rest in peace Надо было реально их попросить, чтобы подождали. Мы подписчики такие. Они а слишком бы это. Не слишком жирно. Не слишком жирно для вас. Ну все, это конец. Опасное падение. Это конец. Живаю. Ну, я на он нажимала. Я нет. Но у меня это опасное падение ничего не было О, блин! Спасибо, стойте. Катя, Катя чемпион Не то, что вон те бочки, Катя Те бочки, это вообще это для слабаков. Посмотри, куда я зарезал. Какой номер у меня сняты? Ты посмотри, куда я зарезал. Какой номер, Катя, снимаю. Посмотри, куда я зарезал. Посмотри, <свистит> куда я зарезал. Да, где? Таблички. А. Че, попробуй мне залезть? А, они уже пытаются. Нет. <свистит> Катя. <свистит> Все, сейчас побежим. <свистит> Катя, блин, это все на видео слышно? Мне всё равно, пусть <связать> они не знаю. Ладно. Ты знаю, ты что учишься в школе, да? <связать> да. Я двадцатая. <связать> Зачем <связать> твой номер не... школы? Я сказала, я двадцатая. А. Думал. А номер школы у меня не такой. Раньше ну, раньше был двадцатый. Нет. Двадцать пятый. Я никогда... Да. <свят> Хахахахаха! <свят> <свят> и что <я> там <свят> никогда? <свят> Еще раз повтори. Я никогда в двадцать. Я никогда в <свят> двадцать. вот скорее сказать, я никогда тебе не говорила. <свят> я думаю, у вот, тебя забомбило. Может, что ты уверена, что мы добежим? Ну, ну хотя бы. Хотя бы не добежим. Главное, что мы бежим пешком. В челленджи не Понятно. было сказано, добежать до финиша. По-моему, я этого в приветствии не говорила. Просите, прости Катя, если я это сказала. Выдержи! Мы... Точнее, точнее, даже... Вы раз... Маша, мы перезапишем. А, да. Какая-то А уже? Я раньше Крис! финиширую. Кристалл поздно финишировал. должна была хотя бы в 1.10 финишировать. Или она в 1.10 финишировала. Ладно. Давай, жми! Нет! Жми на я газ! Считаю, это... Я читаю это... про считаю это провал! Mm -hmm. хотя бы видели, что там... Давай, жми на газ, Катя! Маша, мы за 38 секунд убежим до бульдозеров. Блин, там, походу, можно было в щели пролезть. Ну ладно. Давайте типа, поднажмем. из меня есть у Нас даже бульдозеры пропускают. Смотри, смотри, смотри, смотри. У меня нет! Пять, два, один! Я больше на один чекпоинт ты. Потому <смех> что меня бойдует. Чего, попробуем фарпенту или бестолку? <смех> да, я думаю, бестолку. Ну, и ладно, ребят, это видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк, и подпишитесь на канал. Да что, села? <смех> <смех> <смех> а с вами была Маша и Катя. Дай всем огромное спасибо за просмотр, не дам. И всем пока. Скажи пока. На ручка хотя бы по Катя. <связывая> <связывая> Ладно, всем ребят. Пока. А, все, она сказала. Всё. Всем пока. There's no need to run